Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Лэриан, и я думаю, все вы уже выучили то, что моя любимая пародия по FNAF, и это One Night at Lampies. Несколько месяцев назад Свет увидел порт первой части на мобильное устройство. Лично я был очень рад. И буквально на днях выходит порт второй части яйца на Android от Clickteam. И сегодня я хочу рассказать про отличия, баги, недоработки, плюсы и так далее. Ну что же... Начнем. Итак, начнем с графической составляющей, при первом заходе в игру ты не подозреваешь, что все будет плохо. Как только начинается ночь, в глаза бросается мыльный офис. Джонатан, за что? В остальном графика, в принципе, хорошая. Насчет геймплея многого сказать не могу, ибо он особо ничем не отличается от своего старшего брата, компьютерной версии. Единственное отличие, которое я нашел. Это то, что ночь идет немножечко быстрее, а также антагонисты реже приходят. Насчет оптимизации промолчу, ибо с ней все очень хорошо. Я, дум... Я думаю, при первом заходе все заметили, что вместо привычного пятачка висит какой-то непонятный синий свин. После всего этого создается впечатление, что все более-менее хорошо. Но есть один минус ⁇ разрешение экрана. Примерно процентов 30 экрана пустует, а также те, кто входит в число безрамочных телефонов, к слову, я вхожу туда, то тем не повезло еще меньше, его пустоты на экране еще больше. Кстати, выходил трейлер в 2 на андроиде. разбирать я его, конечно, не буду, но он посмотреть можем. В итоге мы получили неплохой порт с двумя недоработками, а именно графика и разрешение. В основном все довольно таки хорошо. Ну а с вами был я, Лэриан. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пока-пока.